Нет, не могу отойти отсюда. Давайте вам да? поставим, он, он поставил. Нет, ему не доверяю. Это я ему тоже не доверяю. Я не доверяю, я его, не, доверяю. А я не доверяю. А я ему не доверяю. Видите, какие глаза? Менеджеру хотел товарища пригласить на какую-то аниме узнать, что он снимает. Серьезно? Пойдемте, Пойдемте, пойдемте. А что ты такой вообще, чтобы я тебе что-то перед тобой отчитывался? Ты кто такой? Ты представься. Гражданин. Да. <с <с Гражданин, гражданин, гражданин а чего? Кто? А если не выйдут то? я Не хочу. Не Не Не Не Не Не Не Не Я а уберите они? меня снимать, не нужно, убирайте вы все труды, твои ромки. И Не хочу. А если не выйду, то? Выходите. Не хочу. Туда. Не Там туда. Идите на улице снимайте. Не Здесь хочу. ходить не, не нужно. Не хочу. Слушайте, вы вам делать больше ничего? Заняться ну, Сегодня выходной день, поэтому не делайте ничего. Идите отдыхайте. Камеру уберите. Я вам на себя съемки не давала. Выходите. А я и не спрашиваю. А что вы говорите? вы не знаете, что спрашивать нужно? Давайте попить по решению. Нет, не пойду. С um. какого uh, права вы меня снимаете? Вы мне что-то запрещаете? Okay. Yeah, да, и и я запрещаю меня А я вам запрещаю, запрещаю. Самого самого они самому а вы, ничего себе. Это такое обалдеет. Это оптика, да? Зайти и увидеть. Вот зашел и увидел. Сверху, просто. Хамло такое Я что для вас посылаю в магазин? Я согласно это исполняю. Вы продавец? Вы продавец. Вы продавец. Вы покупатели, покупатели, которого при только что при послали, при исполнении, при исполнении. При исполнении. А вы их исполните, вы их продавец. Раз, почему вы меня снимаете? А почему я не мне. могу это делать? А почему вы можете? Законодательство этой страны. Вы попробовали снимать меня? Конечно. Человек? Да, да, да, представьте себе. Видите, изучите памятник. Вы так, Объясните, почему вас снимать нельзя? В смысле, правила? Чьи правила? Ваши? Вообще правила, которые дают вам разрешение, на у человека, который с этим не согласен. А, нет, стоп, давайте, давайте, давайте пойдем по-другому. А что мне запрещает? Статья и номер закона. Мы девушка вам не дала разрешение снимать? Нет, пускай она сошлется, если она запрещает, пускай она сошлется на норму закона, по которым мне запрещено это делать. Юрист? Это юрист? Я говорю, она не юрист. А -а -а. Она правила знает. Правила чьей? Компании? Есть внутренние правила компании. Вообще для а для вну... людей, а, Елена. Елена. А внутренние правила покупателя а касаются? Кто? Я Елена. А вы кто? Потенциальный покупатель вашего магазина. магазина. Конечно. Хорошо, слышу ваш Я вот уже сомневаюсь, обращаться к вам да или нет, поскольку вы некомпетентны уже. В моих глазах вы упали. Как компетентный сотрудник? Еще раз, еще раз, не мне решать это. Я решаю, как покупатель. Я передам вот эту видеозапись в вашу организацию и посмотрим, кто прав, а кто нет. передам и передам Если у меня право решать компетентны вы да или нет? Не говорите лучше глупости. Будете казаться умнее. Покупатель. По Покупатель. Покупатель. Покупатель. Вы у каждого покупателя спрашиваете с имя. С а что у нас запрещено уже Вы с камерой ходить? Кабинете, у, у нас правило. с камерой запрещено уже ходить. Сейчас Здесь вроде как 21 век. А интересно, Вы как как им... с а Елена, а каким Когда образом меня. Каким образом. Внутрен... Каким образом Камера. меня касаются внутренние правила вашей компании? Как покупателя? Каким образом они меня касаются? Оптика. Зайди, зайди, увидишь. А можете сказать номер, это, номер статьи, по которой запрошено снимать у вас? Вот ей уже объяснили, почему можно снимать. Видимо, почему поэтому она и молчит сидит. Я слушай, буду... охрана подойдет, будешь с ней разговаривать? Слушай, Понятно. слушай. Да, а с послала, каких форм на тыта перешли, да, а? Она меня послала. Ты с чего это вдруг меня на тыта начала прощать? Сама здесь, помолчи. Помолчите. Сама помолчи. Понятно? Сама помолчи. В общественном Понятно? месте. Ты ко мне на ты приличная. обращаешься, я к покупателю. Я не обращаюсь. Молодой человек без да? да. А я обязан представляться тебе, что ли? А чё, я представляться? Конечно, -то обязан, то что, я обязан да. представлять Вообще-то обязан. У тебя должен быть бейджик. Должен, да не обязан. Да? Mm -hmm. и, видимо, это директор магазина. Как нас, нас и собирала такую должность, интересно. запрещайте, никто не может запретить снимать. Опа-на, да? Опа на на каком основании они вам мешают? мешают да. Они говорят, надо на людьми засыпать. Вы-то пугает. Надо, нет. надо, надо покупать. Нет, нет. запретите, ничего не может запретить. Вы можете <с просто попросить, пожалуйста. Ну, попросили. А люди вежливо отказали. А потом она меня просто этого послала. Мы сейчас уйдем? А можете объяснить без им? Без, да, наезда, без, без, наезда, без наезда, без А вот кого мы уже Смеющаяся, без девок. что угодно? Нормы надо, Нормы закона. Покупатели, невозможно не надо, зайти. Они вот Тетя, Елена, вот эта штука никогда не врет. Ради а ты сейчас не врешь. Надо. Не надо мне В наглое тыкаю. Я а ты почувствовал известно тебе тыкнули? То, что вы старше, это не показатель вашего ума. А Понятно, получается, удовольствие. Культура? Хорошо, вопрос. где у вас была культура? Где у вашей сотрудницы ну, да, была культура? Вы, вы просто пришли, открыты. помотать нам нервы или что? Да? Дайте нам Чтобы данная сотрудница спокойно. тыкала нам? Наружу? Тыкнул Пошла, первый. Да? да. Это было ответ на ряд. Вот реально. эта штука никогда не врет. Вот пусть и запишут. Вот эта тыкнул первый. Никогда он. не врет. А вы сейчас врете. Девушки он. тыкнул первый. А вы он. сейчас врете в наглую. Ради, Ради Бога. Ради вы Бога. думаете, что вы женщина, вот там, да? И этот мужчина записал? сейчас должен за вас заступиться. Во, видали? Вот нормально? Нормально. Считаете, это нормально? Это нормально. Вас, Вам решает. никто не врет. Это нормально. Он не нарушает. Он не не нет, он хочет, и, вы вы и вы будете уволены. И вы будете уволены. Так я-то не хамлю. Он вы? Вы нахамили мне, да? Нет. Вы потом пересмотрите где-нибудь в интернете, вам люди потом скинут нет. ссылочку, вы, вы посмотрите. Ой, да, пойдемте со к... Да. Пойдемте к моему. Какому мальчику? Зачем? Зачем? Затем, чтобы мы снимались. Да, Пойдем. серьезно. Ваше быстрее охранник оказался. Так, пойдемте, пройдемте. Вы кто такой? Пойдемте, пройдем. Потом мальчику? Ваш коллега сюда под законом, куда то пройдем. Мы же хотел товарища пригласить на каком-нибудь... Я не узнаю, что он снимает. Нет, серьезно. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. А вы кто такой, чтобы здесь снимать Вот вы что? А вы что? А что? А вы что? Подождите, вы что? А А А <связывая> а, а, это а, мы лодят, да? А, ну, а мне нельзя, да, вам можно. Мне нельзя. А в а какой церкви снимать? снимаете? Ну, вот деле, нельзя. Серьезно? Вы запрещаете, а питали. Вот а, да, вы да. лицензированное да, знание. А мы запрещаем. А можете решение показать? Хорошо, если вы здесь, если вы здесь подождете, покажем. Ну, волосы. Мы тут мы не убегаем. А, да. а что ты такой вообще, чтобы я тебе что-то перед тобой отчитывался? Ты Ферьезно? кто такой? Ты представься. Гражданин. Да. Гражданин. А Гражданин чего? Узбекистана. Чего? Узбекистан. А, ну по глазам так пойдет. Видно, видно, да. Так видно. нормально будет? Нормально, в самый ну, раз. Все, тогда. Да. Тогда ты тоже. Вы ну, как себя ведете сотрудники? Охренеть. Это HND, международный бренд таких понабирают. Откуда у Совета что ли? По-русски-то умеете говорить хотя бы. Чего я не слышал? Погромче. Ага, погромче. Прочисти. дядя? Удустрение, охранник-то. Ну это лицензированный или просто контролер? Слушай, бери! А ты Ты что имущество похищать пытаешься? Мужчина. Yeah? А, Обалдеть что ли вообще? Грабеж да, вообще да? с ним вместе с ним. что чужое имущество трогаешь? Пальцем да, меня не тыркает со своей сосиской. А что чужое имущество да, да. трогаешь? Я да, снимал. Тебе кто-то разрешал чужое имущество трогать? Отойди. Сам отойди сейчас. А теперь, пожалуйста, расскажите, ребята, что снимаете? Самоуправство. право сказал. Какое? Так сюда Кто сказал? Документы, документы. Кто подписал его сюда? Виталик, постойку? Давай, давай. да. бы вы решили, что это запрещено? Ну, просто вот так, чисто нет. Да, да в любом магазине. Нет, давайте вы сначала за свой магазин ответите, а потом за уже другие будете отвечать. А Давайте менеджера позовем. Да за отзвоним и пошли. да? что то надо. это он или она? Это она. А что она так долго идет? Скажи, если надо, догоним кто-нибудь Нам еще условия Ставитесь. оставить? Не, В Ну вы оставались. На каком автоматике? Кто-нибудь со мной, останься. Так ты останься тих -тих. здесь. Можете, вот и встать? Мо раз, раз так что. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете снимать, пожалуйста. Спасибо, Спасибо вам большое, а! Да, да, да, Сотрудники, охранники, не перед нами. Что, что, вообще обнаглели, тренин. просто обнаглели. А да ты, не обнаглел? ты не обнаглел? Слушай, ты, я... ты обнаглел? Да, да Я обнаглел. Так, тише, Ладно. Чего ты? А, так сменяйся. Делать делай что-то успокоительного, выпей. Кроволольчику. Да что ты говоришь? А ты кто, доктор? Доктор, да, доктор. Увольняйся. Импотент. Серьезно? Почему? Потому что <свист> нельзя. А кто Вам запрещает? Не зачем это? А зачем это? А, кто, кто, кто что, а что вы там фотографируете? Зачем нас фотографировать? Ну, ну не вас, а вот, например, вот эту. Этот? Пожалуйста. Да. Ну пожалуйста. и все вокруг. И все вокруг? Да, и в том числе вас. Мы-то зачем? Мы уже не фотогигиеничны. Кто вам сказал? Как вы об этом узнаете? Только мне или вокруг? Да. Отлично. Я не поняла, что Я это. На... На... Это нападение или что? Да. Прямо, да, изнасилование сразу, Скажи. Нет, как нет? Вот <смех> она. Смотрите. <смех> нет, это женская. <смех> <смех> а что, она не подойдет ему? Что-то <смех> палку откручу, ей тесту. Она не подойдет, что ли, сумочка? Камера могла падать. Вот это можно нужно, чтобы рюкзаки, рюкзаки, пожалуйста, вот здесь, Может, вот что все по стеночкам, не могу отойти отсюда. Давайте Потому вам поставим. он поставит. Нет, ему не доверяю, это Я ему тоже не доверяю. Кстати. Я не доверяю, извините. Я вот не доверяю, а я ему не доверяю. Видите, какие глаза? Да. да. да. да. Пожалуйста, пройдите, вот там, рюкзачки все. Проконсультировали. Ничего а сумки китайского происхождения? А у нас все китайского происхождения. У нас подпольное, производитель... А? Подпольное? Почему подпольная? Фабричный Китай все шьют. А вы что, не знаете? У нас фабрики и заводы а -а -а, только Китай. А, вы подделку продаете? Конечно. Да? Ну, наверное. -м -м. Почему подделка? У нас везде написано «Фабричный Китай». Что, вот. Подделка, значит. Никакая не подделка. запрещено вы снимать вы можете меня нет, не снимать они говорят что вы тут делаете говорю выбираю этого вот. что нет я говорю я выбираю этого. Вот. нет я понимаю что вы выбираете а вот это что камера Сусило, камера зачем кажется. вы меня снимаете соня а на камера соня нет я говорю вы меня зачем снимаете я не снимаю вы меня зачем снимаете я на не камеру снимаю. вы не снимаете а как я могу убедиться что вы меня не снимаете вы направляете а ее я на могу меня могу только фиксировать я так а зачем вы это делаете? Можно узнать? Просто. Не надо подмигивать неправым глазом. Не вы для чего меня снимаете? Я не, снимаю. я не понимаю, почему вы меня снимаете. Я не снимаю. А что вы делаете? Ну, покажите, что вы меня не снимаете. Как я вам покажу? Ну вот так не вот, не вот не покажите. Там мне. все на флешку пишется, как я вам покажу. Куда мне надо вставить флешку, чтобы вам показать? Я не знаю куда. Я тоже не знаю. Но Вы на меня направляете камеру. Я ну, хочу узнать, почему мы вы ее... диалог. Поэтому направил на вас камеру. Так. так, так. Я просто хотел узнать, что вы делаете. Снимаю. Меня снимаете. Для чего? Все фиксирую. Для чего? Просто. Ну, вы фиксируете меня. Я со мной завели диалог. Правильно? Да, я просто ну. хочу понимать, что вы делаете с камерой ну, в руках. Фиксирую. Что фиксируете? Все. Что все-то? Вокруг себя. Молодой человек, такое ощущение, что я, знаете, в дурдоме нахожусь. С кем я ну, разговариваю? Ну а вообще мне разрешила бабушка Бэтмена снимать. Так. так. Это вы раз. можете а? мне ответить. И поступил на заказ нет. на ваш магазин. Так. Так. Можете Володе, мне. Можете, Володя можете мне ответить, для чего вы меня лично для Володи? Для, для какого володи Не знаю. Он сказал, что его зовут Володя. Он мне позвонил? У меня в ВКонтакте есть группа Обалдеть. по видеосъемке, а, запечатлеть ценные товары, соответственно. Он мне позвонил, сказал, что заплатил мне деньги за это. Сказал, вот тебе магазин, приди сюда. Все. Хорошо, пожалуйста, снимай. Я Вы пришел. Хотя бы можете мне это... Мне, я должен оказать ему услугу, то сколько он мне заплатил деньги. А зовут его только Володя. Фамилии, отчество я не знаю. Только имя. А запрещена съемка, что ли, в магазине? Нет, не запрещена. Я не. Не понимаю, кто вы такие, что вы снимаете. Поэтому Давайте тогда пойдем с другого пути. Да. А на кого похож? Вы похожи на туриста. На туриста? Да. турист -копник. за Затрапезного вида. Я думал изначально, что я человек. Ну вот чисто внешний вы похожи на а, туриста. На И вы а, туриста к приезжающему нет, ваш, не ваш, не понимаю, наш, это, в город Санкт-Петербург. Напрежаете видеорегистратор с городу, Какой я молодой с уже с седая? С, ну считайте, с, что с, я вам фальсист. С, с, с, с какими видеорегистраторами, с видеорегистраторами, с какими с видеокамерами. Я же не знаю, как называется но ваша но у меня, техника. У меня камера Sony. Зачем вы вот так вот с какими-то вот с какими-то Я хочу вас понимать. Давайте мы хотим понимать, с кем мы разговариваем. Кто вы здесь? Директор. Директор? Да. Чего? Магазина. Директор магазина, который А то вы подумали, что у подсобного помещения директор. Да. Я подсобного помещения, потому что я проводилась в инвентаризации. А, Вам помочь? Нет, мне не надо вдруг надо. Хорошему человеку, чего бы не помочь. Что-нибудь лишнее нашли в инвентаризации? Обувь, которые не числится, например. Сейчас. А как вы свои подломачивались? У меня есть пропуск. У меня тоже есть пропуск. Давайте вы свой показываю. У него пропуск в этот, как его в инфекционную больницу. Я не буду снова использовать. Почему вы снимаете? что я делаю. А причем здесь? А выключить камеру? Здесь для да? написания? Кем запрещено? Кем запрещено? А кем? Кто запретил? Можно ту лицо? Да? Можно кто запретил? Вот дайте мне того человека, кто запретил. Как я вам его дам? Ну либо распоряжение какой-то документ. Ну я, например, не очень желаю, чтобы вы не Нет, значит, желаю, не желаю. Вы сказали, запрещена. Кто запретил? Я не желаю, чтобы меня собрать. Значит, вы сказали, кто-то запретил, кто запретил, дай кому У меня нету официального. Так нет, вот, значит это было больство. Просто ваша обычная была. А вы для чего это делаете вообще? Скажите, вы кто? А вы кто? Ну вы кто? Я продавец здесь работаю. Ну и вы вправе а, кому-то запрещено. Нет, я у вас спрашиваю, вы кто вообще для чего нет, вы день, это делаете? На а на кого мы похожи? На кого мы похожи? Я не знаю, я ничего не говорю, мне хочется знать, кто наверное, меня снимает. Наверное, на гиппопотамов, наверное, да? Я не пришел. Я просто хочу знать, кто меня снимает. Я, я тоже имею право поинтересоваться, а, кто а... меня снимает. А кто ее снимает? Ну-ка, перестаньте Какая снимать. Камера? Перестаньте снимать женщину. Какое нахальство. Я считаю, вы ведете себя некрасиво в, в данный момент. Да? Придирайтесь каким-то выражением или еще что-то. Как сказали, не так сказали. Как ну, можем, так выражаемся. Вы можете сказать? Вот это, 8, 9, Можно пробить и просто. Я это показывать не буду. Да причем тут 40. это. Я просто О, не интересуюсь. Я сразу и не рассмотрел. Меня просто <с Bonk> интересует. Нет, детям продают. Хотя по 18. Это детский магазин. Детям мы не продаем. Ну слушайте, это же не розовый кролик. 18 плюс? А у вас запрещено снимать, да? Ну, вообще у нас не очень приветствуют, потом мне лично самой не очень-то хотелось бы, чтобы меня кто-то а Кто запрещает? Скажите, здесь? пожалуйста, кто вы и для чего это делаете? На, на кого я похож? Вы на человека похожи. По крайней мере, человекообразный. Вот. Уже какой-то прогресс пошел. Так Уже какой -то прогресс пошел. Да. Ну, Дальше. А при чем это тут кошмар. это? Я почему должна сказать, на кого вы похожи? Как Я как вас про... спрашиваю, не как можете ответить прямо спокойно, нормально? Ответить что? Для чего вы снимаете и почему? Кто кого снимает? А кто кого снимает? Видеосъемку ведете. Ну, так и говорите правильно. Для чего вы ведете видеосъемку? Они снимаете? Я никого не снимаю. Ну вы держите камеру на мою сторону. Ну, Для, я чего? Веду если Для чего? Для чего? Для чего? А? Для чего? На чего? Для чего? Для на железно-бетонном, в смысле, это на железнобетонном основании нет? я понимаю но просто я тогда пойду сейчас позову охрану Вот я только без охраны, пожалуйста Ну блин, опять начинается Опять 25, а? Не За, не зачем, вы, зачем вы зовете ну, охрану? Ну у меня зачем? Я не хочу, чтобы здесь видеосъемку в виде мою сторону Какую сторону? На основании На основании вы с камерой Мне мешать не работать Я вам мешаю работать да вы, меня, вы меня понимаете? Вы меня провоцируете, знаешь, да? а меня... На что вас провоцировали уже? Хоть на что-то. Вот. Вы, не вы не пожалуйста. пожалуйста. Вы где находитесь? Руки, руки. Я не бью. Не, не надо. А я не хочу, чтобы меня не снимали. Давай. Оп. Не получается так ручку высоко поднять, да? А телки твои дома у тебя будут. А, что ты мне тыкаешь, а не почему вы не потыкаете? А что на каком ты основании ты вы не тыкаете? На каком месте да, ты почувствовал, туда. что тебя тыкнули? На каком основании? вы? какое ты место кто? тебя тыкнули? А? Расскажи мне. Я, по-моему, на вы к вам обращаюсь, а не на тыкнули. Правильно, потому что ты должностной при исполнении. А какая разница? разница а вы есть. мне кто, чтобы мне вот так вот тыкнули? Я ты покупатель. покупатель. Но вы тоже не имеете права, имейте да? нормальное обращение и говорить на вы. Я вам не ту, мне сват, чтобы вы мне тыкали в какое место ты я отыкал? Словами, обращением. Идите с первого воспитания получите нормальное. Так вы же за охраной пошли. Позвони купили. Позвони, А телефонное право давно отменили уже. Почему я куплю, любимый? Себе купишь? Нет, не хочешь. Я смотрю, это самое. Писка на ро короткая, я за глины. Вот это номер. Удавайте все мы побежали не надо полицию пожалуйста у меня с полицией конфликты пожалуйста не надо полицию а кто так а зачем тогда в полицию звонить мужу. сразу <свят> мужу звоните пускай приезжает <свят> евгения выйдите пожалуйста <свят> а куда вы звоните А, комментируйте, пожалуйста, почему у вас запасной выход достал? Бери камеру. Почему пожарный выход закрыт? Да, да, да звони, звони. Ломir. Как раз объяснишь, почему пожарный Что выход. Закрыла. Кто там приглашает? А, Евгений, а вы часто туда ходите? А вообще, как вы... <с avait> Она еще и матом ругается, Какие ну, а? плохие слова. А Евгению королеве. всего. сего. У нас видеосъемка запрещена в магазине. А я для, для кого, Для кого? Ну, а что вы делать будете с этим видео? <свеч> что можно? А что будете делать? А с фотографией? Так, не надо. Не надо. Стоп. <свеч> не надо. Я не разрешал себя снимать. <свеч> я тоже не разрешала. Вот. У нас видеосъемка запрещена в магазине. <свеч> <свеч> я вас не снимаю. Я фиксирую тоже. Меня фиксирую. Представьте, если бы я у вас начал телефон отбирать, какую у меня камеру. Я у вас не отбирала ничего. А чё? Циклота такой. Вы... Да. А ничего. Ну да. Тысячу, что вы... Будем писюными мериться. Начинайте оскорблять. Кого? Вы мне сказали, что Тыкать. Ну потому что вы уже напросили. В смысле тыкать? Тыкали. Тыкали? Чем? Ты первый же начали Чем тыкали-то? И в кого тыкали? Всё. Нет. До свидания. Так физического воздействия я это не было. Делала, что мне надо. Все. Физического воздействия не было. Все, было. Где? Когда? Я что-то пропустил а в этой жизни. Пошли, я что-то в этой жизни пропустил? Что -то, что -то. У тебя в должностной инструкции Зачем? написано вы быть начали стрессоустойчивым. Меня просто То есть ты мной, не стрессоустойчив? Зачем ты здесь работаешь тогда? Если ты не стрессоучишься. А вы, вы меня лечите? Кто лечит? Я не врач. Я покупатель. Потенциальный. Они не похож на покупать. У меня нет медицинской начали. корочки. Я же не просто так спросил, тебя. Мы просто И, вот, начали начались. Что? Компромисс вести со мной как, вот какой этот, компром... компромисс? Компромисс, да, извините. идти на компромисс, да, мы решили, мы Я это Я пыталась делали. с вами поговорить нормально, Ты пыталась, запыталась запрещать? Я не запрещать, запыталась. большой язык, большой писюн маленький. Это что значит такое? А почему вы меня этим оскорбляли, начинать? Чем именно? Тебя Так они у вас продаются здесь. Нет, вы вот, мне писью, продаются. Себе, давай тебе купим. Это что это да, такое? Это я ничего это такого не, не говорил. А ты мне это сказала. Я не вам это говорила. А, нет, ты ему сказала. Писюн маленький, и длинный. Да, да, потому что меня оскорбляют. А меня ты послала. Никого не послала. Ни в коем случае не ходите в данный магазин. А мы находились торговом центре лето торговый центр а вам ребята подписаться на канал ставить лайки и нажимать на колокольчик обязательно колокольчик колокольчик колокольчик всем С удачи вами был Писюк. Писюк.